Мой дом — ракетные войска, Я родился на БРК, Но главная часть моя была без ЗИПа. И я валяю дурака, Люблю и пьянствую пока, Люблю до одури и пьянствую до хрипа. Шинель повыцвела уже, Я на последнем рубеже, Но есть гитара и невырванные зубы,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 Конечно, пью, а кто не пьет, Ракета знаешь, сколько жрет, А ничего, летит во всякую погоду. Мой дом — ракетные войска, Я родился на БРК, Но главная часть твоя была Без ЗИПа. Запасные инструменты и приборы. И я валяю, дурака, Люблю и пьянствую, Пока люблю до удури, И пьянствую до хрипа. И я валяю дурака, люблю и пьянствую пока, Люблю до одурей и пьянствую до хрипом.